Кто бы не был в сзади, я иду так быстро, как могу, но я застрял за каким-то членом в красном грузовике, который прям, ну, очень быстро. Медленно, но уверенно, безопасность превыше всего на дороге. Мы не на, на дороге. дороге. Тем более, у нас плохое сцепление с поверхностью дороги, даже если это не дорога, потому что это болото. К тому же, тут я командую и приказываю вам прекратить жаловаться.